Мы живем, Иркутская область, это Сибирь, поселок Мегед. У нас была дружная семья, можно сказать, пришли, растоптали и уничтожили всю нашу жизнь. Вели себя ужасно, это просто ужасно, я никогда не думала, что может быть правоохранительные органы так себя вести. Наша жизнь два года почти превратилась в ад. Сегодня вот ровно год, как его не стало. Вот мы сегодня накрыли стол, будем поминать. Его просто там издевались над ним, тело я его видела. Тело все просто, там смотреть страшно. Ну, я вот прошу, чтобы помогли нам разобраться в этом деле, чтобы не оставить вот этих людей у власти, что они власть, как нам верить? Мои дети сейчас не верят ни власти, никому, понимаете? Мы проживаем в своем доме мой супруг владимир все строил сам 15 лет мы здесь живем то есть это все сделано его руками лица ставил у нас голуби были вот как раз когда он умер мы занимались похоронами у нас последний голубь улетел я говорю как будто бы почувствовали что души не стало в доме занимался вот. Я говорю, строительством любил все сам своими руками всегда был идеальный порядок у нас любил чистоту, ну, я не знаю, настоящий был хозяин, мужчина в доме. То есть это вообще обыкновенный человек, мужик, работяга, грузчик, спокойный, семьянин, имеющий грамоту от губернатора Иркутской области. Он попал вообще в это дело случайно, поскольку у него некие дальние родственные связи были с пропавшим полтора года назад, в марте 2019 года, его родственником Чистяковым. Выпили с зятем, как обычно, мужчины посидели, муж ушел спать, и его зять, то есть муж его сестры, за ночь его не стало. В общем, до сих пор его мы так и не знаем, куда он делся, что с ним произошло, ни следа, ничего нет. Ну, конечно, сестра Вовы, моего мужа, обратилась за помощью к органам, то есть подала в розыск. Провели у нас обыски, то есть, ну ничего вообще, даже никаких следов, ничего не обнаружено было. Но потом пошло так, что они стали моего мужа просто прессовать. Они приезжали, они его забирали с работы, увозили, закрывали на отработку. 48 часов его держали в ЕВС по городу Ангарска, это тоже Иркутская область. Олега, то есть, ну получается, так и нет до сих пор, мы ничего не знаем, но его практически никто и не искал. Была цель повешать на моего мужа якобы убийство. Олега. Как говорят родственники, они откупились, дали некоторые деньги для того, чтобы на тот момент его отпустили с ВС. И после этого его повторно задержали оперативники полиции в декабре, да, то есть через полгода. В декабре 2020 года следственные действия, собственно, были назначены на 14 декабря человек никуда не скрывался он находился дома 11 декабря в пятницу как это обычно бывает в пятницу приезжают оперативники забирают человека а в субботу и воскресенье к нему применяются незаконные методы ведения допроса его подсаживают к разработчикам и в понедельник человек во всем сознается то есть это классическая схема которая о которой нам известны как бы из многочисленных жалоб, да, которые к нам поступают. Собственно, по этой схеме, я так понимаю, и работали, да? подъезжали это сюда, да? Они подъехали mm. вот сюда. Прямо вот сюда, они... Тимур вот сосед, вот сосед наш. Mm. О, был у него, он, они даже калиточку взяли, дружи, mm. ну как друзья, ходили друг к другу, он только пришел, хотел кофе попить, они поставили чайник. И стук в окно, они забежали, они у него там все перевернули, заскочили, и в кладовке везде шарились. Тимур говорит, а вы что, кто такие? Они по гражданке одеты. Он говорит, вы что делаете? Они, говорит, корочки вот так ткнули, мы даже не поняли. Все, Володя, пошли, позови, говорит, Володю, пошли, одевайся. Вот он зашел через гараж, оделся, ну, он в рабочем был, хотел, говорю, в лес ехать за дровами. Переоделся и уехал. Все, они посадили, возьми, говорит, деньги, возьми документы и телефон сразу они забрали. ВС содержится четыре к... человека? Их 4... всего четверо на все ЭВС содержалось? Да! Твою да. мать! Три разработчика и наш? Да! И ЭВС был пустой? Да! Злый. И смерть была когда зафиксирована? А смерть была зафиксирована. я приехала в 23 23.23, а, -а, -а. а они в 22.48. А -а -а. а -а -а. Так там не ори, ори, не ори. Там никто не слышал, кроме разработчиков. Правильно? Конечно. И, кстати, они до сих пор мне его вещи не отдали. Уже год сегодня мне не отдали телефон, мне не отдали деньги. Вообще ни одной вещи не отдали. Все побой. адекватного объяснения родственники погибшего так и не получили адекватного какого то есть Следствие не объяснило, собственно, откуда имеются те телесные повреждения на теле, которые были обнаружены, как они были нанесены, нанесены были ли они при жизни или нет, или после смерти они появились. Ну, Как равно, собственно, и не было объяснено но как бы адекватно с точки зрения закона. Причина задержания помещения ВВС, где умер да, человек. Все было закрыто. До такой степени, то есть не подпускали никуда, я приезжала в комитет и долбилась в двери, бесполезно, ничего, пока я не обратилась вот к Святославу Хроменкову, это по правам человека защита и сейчас на данный момент у нас пошли сдвиги. Я хочу добиться справедливости и чтобы вот именно понесли наказание те люди, которые это совершили. То есть это именно органы, это милиция или как там полиция сейчас называют. Я считаю, что вот эти люди должны понести наказание и не работать в органах, чтобы их, их отстранили. Не имеют права они. Они преступники. То, что они сделали, это преступление. Сейчас мы восстанавливаемся очень тяжело, мои дети очень переживают. У меня младшему 13, старшему 26, внучке 4 года, до сих пор ждет деда. Приезжает, спрашивает, где деда? Я говорю, он приедет. Ну, пока не говорим, потому что для него будет большая травма. Она очень его любила и любит до сих пор. Вот сегодня приедут, сейчас вспоминать, я не знаю даже, как это будет все выглядеть.